Это две совершенно разных технологии, как возможно сотрудничать. Это одна технология сотрудничества, а это совершенно другая технология сотрудничества. И если, поле, если задача бежать максимально быстро, то в этом случае задачи, что сделать, возницы одни, а в этом случае задачи другие, потому что это два разных коллектива, которые устроены по-разному совершенно. Иными словами, кто и почему побежит быстрее? Потому что собаки замотивированы изнутри, а линии, скажем так, внутренние и внешние мотивации, скорее мы к этому пришли, Я не против вот этой формулировки изнутри, я только немножко не понимаю, что изнутри У них а, там какой-то орган изнутри, который свербит, что надо бы ждать. Что ты имеешь в виду? Что такое изнутри? Они рождены для того, чтобы тащить сами. Правильно? Правильно. Гонишь. То есть ты реально имеешь в виду, что природа создала собак, имея в виду, что людям захочется передвигаться быстрее, и они догадаются запрячь собак. Думаю, что это не так. Так. Почему собаки бегут быстрее? Ну У тебя гипотеза, что собаки бегут быстрее? Да. Почему они бегут быстрее? Потому что они ее преданы человеку. Любят человека. Любят человека. Ага, так. И в этом их мотивация. Потому что они любят человека. Да? А, соответственно, я хочу логику поймать. А олени, соответственно, людей... А, ну, не то, чтобы не любят. Да. Но не настолько сильно. Да, да, все, ответ понятен. Спасибо, есть ли еще версии?